Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Все домашние колбасники рано или поздно приобретают вид, Ну, просто потому, что без этого девайса маломальские большие объемы в домашних условиях готовить неудобно. Я тоже не сбежал этой участи и приобрел вот такой вот суит-стик в интернет-магазине. Обошелся он мне по -моему, чуть больше 100 евро. Сейчас уж не помню. Я его постоянно использую в колбасных делах. И вы, если смотрите колбасные ролики, это видели. Но постоянно гложит мысль. Не только колбасу с ним надо готовить. Вообще-то в ресторанах подобного типа устройства, они-то бывают в виде ванны, используют для других целей. Я сегодня решил приготовить с использованием суит-стика э, мясо. От э, бычка сухой выдержки 28, более 28 дней в сухой камере оно выдерживалось, обалденное, вкусное. Вот я хочу сделать его по-ресторанному. Пришлось разориться для ролика, тем более в магазине скидки были. У него вот такие вот толстенные куски отрезали в магазине от а, такого здоровенного шмата мяса. Не обошлись они мне по цене в 22 евро за килограмм. Для наших краев это очень дешево. Прям бы сырый ел. А, начну процесс подготовки пока. Это у меня емкость с водой, гастроемкость тоже для колбас покупал. Размер GN 1.1, стоит 20 сантиметров. Устанавливаю стик сюда. Это поликарбонат. Так, включаю и настраиваю. Мне нужна температура в 58 градусов. Я готовлю стейк Medium Rare. Сейчас нагреется. В чем суть метода приготовления в суиде? Ну, к примеру, нравится вам степень прожарки стейка medium-rare. Так вот, если вы будете жарить его на сковороде, то к тому времени, когда температура в центре куска вот здесь вот, достигнет нужных нам 58 градусов, температура для medium-rare, вот эти наружные слои, которые будут соприкасаться, вот этот с сковородой соприкасается, перевернули, соответственно, этот соприкасается. Так вот эти наружные слои будут уже безбожно пережарены. И здесь уже будет уже полный well done. Ну, согласитесь, обидно. Поэтому в ресторанах давно придумали такую штуку. Берут стейк, приправляют ее чем надо: соль, перец, чеснок, масло, розмарин. Затем кладут в пакет. Кстати, пакет, чтобы лучше запечатывал крепки надо завернуть вот так вот, тогда они будут чистенькие и при вакуумировании все отлично закроется. Так вот, вакуумирует. Таким макаром рестораторы подготовились, и у них в пакетиках разложенные стейки, уже приправленные, подготовленные лежат. И есть целая кучка, там, не знаю, 4-5 ван с увидом. В каждой ванне своя температура. В одной там для э, рей, в другой для медиум-рей, в третьей – медиум и так далее. В каждую положили по нескольку стейков в пакетиках. И они лежат там себе, в зависимости от толщины куска, там через полтора, через два с половиной часа эти стейки полностью готовы. Но в том-то и прелесть. Каждый такой кусок лежит в ванне со своей температурой. И тот кусок, который лежит при температуре 58 градусов, в он после достижения этой температуры, а мы ее рассчитали по табличке, да, там через два с половиной часа, может лежать в этой ванне там, еще час, два, три, там, полдня. И он не переготовится, температура выше нужной нам не поднимется. То есть стейк постоянно будет находиться в состоянии идеальной готовности и ждать своего клиента. Когда приходит посетители в ресторан, один заказывает medium-rare, второй тот же well done, повар вытаскивает готовые стейки, главное не перепутать, какому клиенту из какой ванны достать, распечатывает эти стейки, слегка обсушивает их бумажным полотенцем и буквально за 10-20-30 секунд газовой горелкой создает на поверхности стейков румяную, красивую, поджаристую корочку. И в чем главный профит я вам покажу через два с половиной часа. Слегка подсушить поверхность полотенцем. Так вот, прелесть этого способа в скорости. Температура сковороды не поднимается выше 160-180 градусов. Если ее выше задрать, там масса все сгорит. А температура пламени горелки больше тысячи. Соответственно, скорость появления прижаристой корочки на поверхности куска в разы быстрее. Значит, теплота просто не успевает проникнуть внутрь мяса и пережарит этот самый поверхностный слой. И сейчас вы на разрезе все увидите. Кстати, приятное дополнение. Если мясо готовилось с увидеть, то ему вообще нет нужды отдыхать перед подачей. Оно и так имеет равномерную температуру по всему объему куска. И все соки там распределились уже столь равномерно. Ну, когда мясо еще плавало в ванне с водой. Но если вам нравится другая степень прожарки, вы просто в ванне виде выставляете нужную вам температуру и получаете тот кусок, какой вас устраивает полностью на все 100. Видите, какой тонюсенький слой прожаренного мяса? А все остальное, видим, как я хотел. Пора почувствовать себя хищником. Сочнейшее, нежнейшее, при основном, дружа. Обалденно. Да, я знаю, что есть целая куча людей, которым нравятся стейки, приготовленные на углях, либо на сковороде, как раз таки потому, что там слой хорошо прожаренного мяса толстый получается. Вот им нравится такое сочетание, когда и тонюсенькая прословочка, дато то рейер, или более толстая, сильно прожаренного мяса. Но мне, наверное, больше по вкусу вот либо такой вариант в виде, либо очень близкий к нему метод Приготовление реверсирский, когда почти то же самое, что в сувиде, но без сувида. На канале такой ролик есть. Вот в уголочке ссылочку повешу, если не забуду. И в описании ролика тоже. Заглядывайте, смотрите. Короче, такой способ приготовления, на мой взгляд, даже для дома имеет место быть. И если вы колбасник, если вы обзавелись с сувидом, то почему бы не готовить себе стейки таким образом? Да, там долго ждать приходится, конечно. Но, с другой стороны, если вы ждете кучу гостей, вы всех хотите стейками накормить, то почему бы сразу их не закинуть так вот в пакетах, в кастрюлю и варить так вот при нужной вам температуре. Где нужно еще кусок утащить, извиняюсь Обалдеть. Да, и этот э -э ролик, этот рецепт войдет в новое издание книги. Если кто не знает, у меня в сентябре 19 года книга вышла в издательство Овести. Так вот этот рецепт войдет в новое издание, потому что старые. Старые экземпляры, раньше изданные уже кончились. На этом позвольте с вами попрощаться. Огромное спасибо за компанию. Напоминаю, что по промокоду Фреско вы можете получить скидку вот на такие замечательные ножи самор На все ножи с вы можете получить скидку по промокоду фреска Пользуйтесь, экономьте, наслаждайтесь вкусной едой. Спасибо за компанию. Всем пока.